Во-первых, сейчас хочу рассказать, какая ситуация в нашей команде происходит в данный момент. Сейчас очень-очень сильно берут европейские пакеты, то есть максимальные пакеты. Очень сильно. И только за последние две недели их четыре в нашей команде. Вот, то есть это очень такое хороший результат. И самое что примечательно, на что стоит обратить внимание, что эти пакеты берут у людей, которые только-только первые шаги делают в бизнесе. И почему? Потому что система продает пакет. Да? То есть в отличие от того, когда э, если вот Любые другие команды, любые другие компании они работают на земле, то есть там доход зависит, там лидеры зарабатывают, то есть зарабатывают те, кто с опытом. В нашей команде зарабатывают люди, которые только-только-только приходят. Вот это вот самое важное вообще отличие от любых других компаний, от любых других команд. Почему? Потому что у нас работает система, то есть наша система продает пакеты. У нас не люди продают пакеты, а система продает пакеты. То есть это бизнес-дубликация. Почему у нас берут европейские пакеты? Потому что те люди, кто зашли на европейские пакеты, они подключают партнеров. Партнеры новые видят, какой у них пакет, как они стартанули, и делают то же самое. То есть наш бизнес – это бизнес-дубликация. По этой причине у нас очень хорошо берут европейские пакеты. Все время. Вот. И сегодня мы с вами будем говорить про то, что выведет нашу команду на еще более крутой уровень, еще более сильный уровень. Сегодня мы с вами будем говорить про золотые треугольники. Вы сейчас все записываете. Почему? Потому что когда вы будете разговаривать со своими партнерами, если вам будут задавать вопросы, то чтобы вы знали, какие приводить аргументы, что влияет на золотые треугольники, то есть какие плюсы будут получать люди, то сейчас будет очень такой объем важнейшей информации, то есть которая потом вам пригодится в работе. Естественно, это будет автоматизировано все, то есть будет видео. Что такое золотой треугольник? Я сейчас прорисую и покажу. Значит, вот идет бинар. И когда человек заходит в бизнес, он берет семейный, он делает семейный пакет, берет семейный пакет. То есть семейный старт. Семейный заход в бизнес. Правильно формулировка Семейный заход в бизнес. То есть он берет треугольник. сразу квалификация, соответственно вы получаете сразу дополнительные доходы по третьему бонусу. То есть вы очень быстро выполняете квалификацию. Если вы взяли крупный пакет, то сапфир, сапфир дается максимум на 6 месяцев. При данном ведении бизнеса реально получить сапфира за месяц, за два месяца. И соответственно, когда вот эти полгода проходят, то есть вы сразу остаетесь на квалификации. То есть вы получаете э, потом все время доходы с первой линии, со второй линии, с третьей линии. из с четвертой линии тоже. То есть становится быстро в команде появляются рубины, быстро в команде появляются изумруды. Почему? Потому что в вашей команде полно жемчугов, полно сапфиров. По поводу квалификации. Для того, чтобы... Стать специалистом, вам нужно подключить не двух, понимаете, да? А вы сразу становитесь специалистом. Для того, чтобы сделать нефритом, вам нужно подключить не 8 человек. А 4. Для того, чтобы э, вам выполнить жемчуга, вам нужно подключить не 12 людей, а 8. Для того, чтобы выполнить сапфира, вам нужно в команде иметь не 36 разных партнеров, а 12, почувствуйте разницу, чтобы выполнить сапфира, почувствуйте разницу, если треугольниками заходят все. Почувствуйте разницу. Не 36 разных людей, а 12. 12 пар. 12, 12, 12 людей. 12 треугольников. 12 людей. То есть 12 э, заходов в бизнес. Не 36 заходов в бизнес, а 12 заходов в бизнес. По, По треугольнику. По Чтобы выполнить сапфира. Для нефрита нужно четыре треугольника, четыре специалиста. Да, для нефрита четыре треугольника. Для жемчуга восемь треугольников. Я подпишу. Нефрит. Жем, э, жемчуг. И сапфир. Три треугольника не доходим. Вот. Далее. А далее возвращаемся к бинару. То есть это все записали, да? Да. А далее возвращаемся к бинару. Смотрите, что дальше происходит. Когда вы стартуете свою структуру. И когда... Ну вот смотрите, вот это спонсорская нога. Да? Вот она, вот это вы свою ногу простроили. И настает момент, когда эта нога уже сама растет. Вы ее стартанули, она уже растет. И в этот момент вы начинаете развивать какой-то из этих аккаунтов. Понимаете, да? То есть, например, вот этот. И здесь, и здесь тоже уже структура прокачана. То есть прокачана структура здесь, и прокачана структура здесь. И вы выбираете аккаунт той ноги, которая у вас более слабая, и начинаете развивать ту ногу, которая, которая более слабая. Ну, допустим, давайте вот этот возьмем. Предположим, личная более Конечно. слабая, потому что обычно скилловер, он всегда сильно идет. Вот, смотрите, вы начинаете его развивать. Смотрите, что происходит. Вы получаете... Двойной доход по бинару. Двойной доход по бинару. А бинарный бонус у нас самый сильный в нашем бизнесе. То есть, у вас уже эта нога прокачана, Вы начинаете прокачивать вот эту ногу, вот этого аккаунта. И вы получаете доход сюда. Но поскольку у вас эта нога слабее, а эта нога сильнее, вы получаете сразу доход сюда. Двойной доход по бинару. А учитывая, что доход по этому виду бонуса максимальный 105 тысяч долларов в месяц, то э, с этого, э, с двойного дохода это можно достичь до 210 тысяч в месяц. Это мы сейчас говорим про то, как люди зарабатывают очень-очень-очень круто в GNS. Потому что как только вы стартанули, то есть вот у вас уже спиловер прокаченный, как только вы стартанули свою команду, вы сразу же начинаете развивать этот аккаунт. Понимаете, да? И ваши доходы удваиваются. Далее. Следующий, следующий момент. Два года, допустим, три года. И вы уже э, состоявшийся профессионал в этой индустрии. И к вам приходит MLM-лидер крупный. И вы можете ему продать вот это место. Записывайте. Пятый пункт. Технически это тоже возможно. А? Технически возможно, тоже не стал Да. <связывая> <связывая> но если вы не забронировали место, вам, понимаете, да? Нечего продать. Но вы можете также и развивать третий треугольник и получать тройной доход с бинара. Триста пятнадцать тысяч долларов в месяц, только по этому виду бонуса. Да. А если это, начинаешь одну а это одно место закрыто и эту не, ну, не открываешь эту? Она хотела сказать, если третьим нету стартового пакета, да. то он же не работает. Если, если нету стартового пакета? да то есть магазин ты открыл 36 плюс 30, 66 да. долларов, да. а ты не стартуешь, то она пустует же. Технически как треугольники треугольник Смотрите, значит, вы, я расскажу про это чуть позже, то есть вы берете пакет, для чего, позже расскажу, потому, для чего, потому что это бизнес-дубликация. Я вам покажу, почему это выгодно. Входить треугольниками выгоднее, чем входить обычными пакетами. Выгоднее. Сумма такая же. Продукта примерно столько же. По бинарам вы в два раза больше получать. Я покажу это. Значит, отвечая на, на твой вопрос, вы вошли пакетами, и настает момент, когда вы начинаете делать активность. здесь, Когда вы уже видите, что у вас бизнес шагает серьезно, вы начинаете делать активность на этом. То есть сначала поддерживается постоянно здесь активность, а настает момент, когда вы уже прокачали здесь, вы делаете активность здесь. Понимаете, да? И баллы, они с космической скоростью сразу начинают копиться, развивая вот здесь вот структуру. Просто включаете активность, делаете активность на двух аккаунта Потом, позже, когда вы уже стартанули вот эту структуру и вот эту, когда вы взялись уже развивать вот этот аккаунт. до этого он просто спит. А до этого он просто спит. То есть вы развиваете основной аккаунт. Но э, вход пакетами. Покажу дальше математику и вы сами все увидите, почему это выгодно. Еще одно условие, да? кроме почтовых адресов и карточек тоже важно быть разные, то есть соответствует все номер при регистрации, это тоже, по-моему, это есть. Разные люди, разные адреса, разные да. имя-фамилия, разные имейлы и разные телефоны. Кредитные карты разные, тоже, по-моему? Нет. Не не не не с не кредитной не карты не можно не проплачивать не с любой абсолютно. Спонтажа, тоже. Далее, вы получаете, когда вы входите треугольниками и вас дублицируют, у вас доход по бинару сразу же увеличивается от 50 до 80 процентов. Я сейчас покажу математически как, пока это записываете. Так. 50 от 50, 50 до 80 процентов то есть когда вы входите э, треугольником и когда вас дублицирует, доход больше от 50 до 80 процентов потому что это бизнес дубликации с чего я начал наше сегодняшнее мероприятие. Я показал, как обстоит сегодня дела в нашей команде. Это бизнес дубликация. Если вы на золотом треугольнике, ваши люди на золотом треугольнике. Теперь мы мать. Сравним несколько пакетов. Ты следишь, да? Смотрите, предположим. Предположим. Вы стартанули с Я разберу два вида старта. Я разберу старт с амбассадора, и я разберу старт с годового амбассадора. Годовой? Амбассадор. Амбассадор. Который вам обошелся вместе с 30-евровым магазином. 36 долларов евро это там 29 с копейками. Он ему обошелся 1150, на самом деле там на 2-3 евро дешевле, 1150, там цена может чуть-чуть плавать, зависимости от разницы курса доллара в евро, 1150, либо вы стартанули с семейного Суприма, семейный Суприм, ты Суприм, да? да. сколько обошелся вам семейный Суприм? Считаем. 190 евро. Умножаем на 3. Равняется 1770 евро. Минус. Правильно. Минус. Вы читаете деньги, которые вам вернулись, которые вы сразу заработали. Вопросы записывайте, математику разберем, зададите. Значит, минус. Вам же сразу идет возврат денег. То есть вы зашли сами треугольником, допустим, супримом. Вы слева поставили Supreme, вы справа поставили Supreme. Сразу же слева, когда поставили Supreme, вы заработали 100 долларов. То есть вам вернулось на верхний аккаунт. Соответственно, когда вы справа поставили Supreme, вам тоже вернулось, вы заработали 100 долларов с нижнего Supreme. Смотрите, что происходит. Значит, минус. То есть вам идет возврат 100 долларов. 100 долларов. Плюс 35. Почему 35? Потому что э, PowerLeg, то есть у вас прокачан, то есть там постоянно идет движуха, а у вас сразу цикл щелкнет. Значит, соответственно, э, минус, давайте математику подобьем, значит, 1770. 1770 минус э, 2135 Это доллары минус 213. а, у нас евро. Да. а я евро считаю да. Потому что здесь евро И здесь евро Значит э, 235 долларов Это 213 евро 213 евро цена в евро сейчас все называю Значит у вас э, получается себестоимость Нет. вот этого пакета 1557 евро. Смотрите, а что происходит дальше. Дальше очень интересная вещь будет Значит... Здесь вы получили 500 сели, а здесь 900 сгенерировалось, не получили, а сгенерировалось. Это при заходе треугольника опять же, да? Это при заходе треугольник, семейный суприм. И по амбассадору то же самое. Амбассадор обычный. А, амбассадор. Я сравниваю, да. Амбассадор обычный, а здесь семейный суприм. А. Смотрите, какие, да... Сделайте пометки, чтобы вы в теме были, чтобы вы следили полностью за мыслями. Это очень важно. Следить за мыслью и записывать, чтобы вы могли эту информацию дальше передать. То под треугольником. по а треугольникам, амбассадор, если ходишь, как обычно... Обычный спать. амбассадор, предположим. Один амбассадор, три суприма. Смотрите, какая интересная математика здесь выходит. Значит, здесь цена, да, подобьем... цена на 35 процентов больше, то есть это выводы, выводы, вывод, цена на 35 процентов больше, цена плюс 35 процентов, а доход по бинару плюс 80 То есть CV увеличилась на 80%. CV увеличилась на 80%. Сейчас расскажу. CV в данном случае, когда вы зашли треугольником, в команду упало на 80% больше. CV больше на 80%. Больше на 80%. Ну так вот. Смотрите. 35% или 80%. Смотрите, какая получается интересная Когда команда ваша дублицирует, то она получает пакет на 35% больше, но по бинару вся команда зарабатывает на 80 больше процентов. То есть когда. Ваши люди будут строить с треугольниками, они по бинару будут зарабатывать на 80% больше, когда их будут дублицировать. Понимаете? Какая математика? Потому что CV упало в структуру на 80% больше. При стоимости пакета на 35%. Красота, да? Я обалдел, когда это провел. А сейчас я вообще интересно покажу. Я сейчас вам сравню, дам сравнение годового амбассадора и семейный амбассадор. Замесались mm -hmm. все, а да? На столько это получается на 80 а? Деньгам сколько это? Бинар на 80% больше. Потому а что количество CV да? будет в твоем э, бинаре на 80% больше. Количество CV, соответственно, и доход на 80% бинара больше. Теперь э, с этим разобрались, да? Теперь считаем дальше математики. Сравниваем годовой амбассадор. Берем, да? да, годовой амбассадор. Это европейский пакет. стоит Сколько же нам обойдется? Давайте посчитаем. Значит, 1150 евро. Умножаем на 3. Получается 3450. Дальше минус. Когда мы берем... Когда мы заходим треугольником... Еще раз на всякий случай. Скип. Когда мы заходим треугольником... Если мы зашли треугольником, то... Опять же, вы зарабатываете сразу деньги. То есть, вы зашли амбассадором, вы подключили амбассадор, вам сразу перечислилось 250 долларов с одного амбассадора. Вы подключили другой амбассадор, вам перечислили еще 250 долларов. То есть, вам 500 долларов сразу пошло возвратом. Это деньги, которые вы сразу можете снять с карточки. Активировать карту, через 3 недели их снять. Плюс у вас еще 35 долларов как цикл, значит это, там ну, надо 500, да. 500. 250, считаем, да, долларов, дальше плюс еще минус 250 долларов и цикл закрылся то есть, сколько же это все вместе получится это получится минус 535 долларов это будет 486 евро 486 на да, распишу это поподробнее то есть это будет 400 э 535 долларов. 535 долларов. Это равняется 486 евро. 486 евро. И теперь высчитываю. 3450. 3450, минус 486, равняется 2964, 2964, выявится 2964 евро, здесь 3050 евро. Вот что происходит дальше. Считаем продукцию. Продукты здесь. Годовой да посладок. Продукт. Продукта на 5500 при розничной продаже. Значит, здесь продукта столько же. То есть, в одном амбассадоре 1800 с хвостиком. Продукта при розничной продаже. То есть, 1800 там, приблизительно 30 умножить на 3. То есть, получается 5500. Продукт одинаковые. Значит, выплаты выплаты. То есть, когда у вас покупают эти пакеты, когда у ваших людей покупают пакеты, сколько идет первая выплата? Прямая, да? Прямая вреда. В данном случае 300 долларов. А, а здесь 250. Но, теперь самое важное, Потому что в нашем бизнесе весь доход идет с бинара. Основной источник дохода с бинара. Потому что, когда вы стартуете структуру, первые деньги, которые вы зарабатываете, это тех людей, которых вы лично подключаете. Дальше начинается увеличиваться ежемесячный доход с бинара. Потом присоединяется бонус, когда вы уже достигаете квалификации. То есть, когда уже ваши люди начинают зарабатывать. Понимаете, да? То есть, вот в такой последовательности это идет. Основной бонус в этом бизнесе это с бинаром. И когда ваша команда вас дублицирует, и когда ваши люди, когда ваши люди начинают растить структуру золотых треугольников, семейных амбассадоров, смотрите, насколько увеличивается ваш доход с бинара и доход вашей команды, и доход ваших людей с бинара. Здесь падает в структуру 1000 серий, а здесь падает в структуру 1500 серий. 1000 серий и 1500 серий. Вы получаете приблизительно одинаковое количество продукта. Вам этот пакет обходится с дешевле, и вашим людям ну, почти столько же, но э, 100 евро дешевле. 50 долларов – это незначительно по сравнению с тем, что у вас на 50% вырастает доход с бинара, у вашей команды на 50% вырастает доход с бинара, и ваши люди больше зарабатывают на 50% с бинара. То есть… Я показал вам сейчас математику, чтобы вы своими глазами увидели, как это работает. Я когда высчитывал эти цифры, я просто обалдел вот от этих цифр. Потому что, представляете, да, то есть, 100, 100, то есть можно гораздо-гораздо-гораздо быстрее идти. На 50%, на 80%. Я еще не считал более крупный пакет. То есть я потом отдельно сделаю видео на эту тему, чтобы разобрать это все. Я показываю только в сравнении, либо так, либо это. Старт золотым треугольником. Что значит правильно строить бизнес золотым треугольником? Это когда Первое, да? у вас максимальный пакет, это когда люди заходят с максимально возможным пакетом, Пакет это когда он наверху да раз. И когда у вас внизу идет? Суприм один Суприм два. Потому что здесь вы получаете сразу возврат, здесь больше баллов, соответственно, когда ваши люди начинают развивать команду, у вас дублицирают, у вас доход с бинара у всей команды становится больше, у ваших людей доход с бинара сразу вырастает. То есть это, скажем так, правильный старт, правильный, правильное ведение бизнеса с золотыми треугольниками. Далее. Что делаем дальше? Если заходить с самого сторонний супремый амбассадор, то там даже доход получается ниже, да, только на 50%. Спрос, правильно? То, что на предыдущем будет произвести. У вас должен быть здесь максимальный-максимально возможный пакет. Потому что вот этот, этот тоже будет дублицироваться. Понимаете, да? И когда ваши люди берут максимальные пакеты, и когда их люди берут максимальные пакеты, здесь будет прямая выплата. Понимаете? Нормальная прямая выплата. Потому что когда люди в первый месяц зарабатывают дополнительно к своей работе 500 евро, это хорошие деньги. На третьей неделе начало бизнеса, вот как э, Анатолий Наталья. Значит, что делать дальше? Чтобы наша вся команда, чтобы вся наша команда дальше шагала только треугольниками. Потому что в бизнес мы будем включать только треугольниками. Чтобы наши люди больше зарабатывали с бинара на 50-80%. На Если кто-то не может сразу взять Supreme, берите Basic. Сделайте апгрейд потом в течение там, ближайшего времени, как заработаете, заработанных денег. Но помните, что это бизнес дубликация Когда будет это делать? Будет. Если мы быстро включаемся, сразу же делаем мощный старт, мы сразу начинаем зарабатывать. Дима, извини, если есть магазин просто кабинет, да. тогда на этот кабинет надо взять, получается, ну, допустим, три суприма, да. да? Тогда будет только треугольник. Да, да, да. Понятно. Так. Далее. И с этого, момента, с этого момента, с сегодняшнего дня, мы включаем людей только на треугольнике. Только одновременно на треугольнике. Одновременно двух кандидатов включать. Конечно, это одно множество. Треугольник, так чтобы он искал. Конечно. Еще раз вопрос формулирую. А, я понял уже, да, то есть просто нужно ему объяснить, чтобы он тоже самый исходил тремя-тремяутами. Да, векаутами. да, да, да, да. Так, далее. А скажи, Дима, еще такой момент. А, вот там у тебя написано, что входим с супримами. То есть а, выше там смысла нету а с амбассадором сразу треугольник включать в первую линию. Еще, еще раз вопрос. Есть сверху максимальной линии пакета понятно, а суприимы там имеет смысл амбассадора туда сразу брать или как? И имеет имеет смысл. Спину. Я объясню почему. Потому что это бизнес-дубликация. А, имеет это смысл. Потому что это бизнес-дубликация. Потому что у нас в нашей команде круто включаются европейские пакеты только потому, что у новичков европейский пакет. Есть... Сейчас вам <coughs> показал математически, как золотые треугольники влияют на увеличение вашего дохода. Когда вы работаете с золотыми треугольниками, когда вас дублицируют с золотыми треугольниками, то есть фактически люди э, входят в бизнес, люди входят в бизнес, они не переплачивают. Они не переплачивают. Продукция, комплект получает такой же, а по бинару у всей команды идет доход на 50% больше. То есть это чисто математический расклад чтобы вам было понятно резюме нашего, нашей сегодняшней встречи. То есть вот этот вот материал я пропускал через себя предыдущую неделю ну, от разных лидеров компании GNS, изучал полностью и вот так это все выглядит на бумаге. Теперь вопрос. вопрос можно да. Вариант такой, вершине Supreme, да. а слева-справа два амбассадора. Не очень вариант. Объясню почему. А, потому что наверху лучше максимальный пакет. Объясню почему. Потому что когда ваши люди будут поступать так же, то новички сразу будут зарабатывать первые 2-3 недели. Потому что прямые выплаты на первом этапе идут. Очень важно, чтобы новички зарабатывали сразу. Понимаете, да? Чтобы ваши люди, кто стартует, сразу зарабатывали. Если вы сделаете супрем плюс амбассадор, вас будет копироваться бизнес-дубликация. Ваши люди, новые в бизнесе, они не будут так зарабатывать. Это не будет так мотивировать. И потом я еще добавлю, у вас же нижние, они же пока будут спящие. Работает основной верхний, и То получается есть верхний рабочий более можно? слабый, а спящие Может, более сильный. Можно, Можно зайти семейным амбассадором. Хорошо, а активность? Активность. Возвращаемся. Смотря как вы развиваете аккаунт. Смотрите. Есть два сценария. Точнее, рекомендуется вообще вот один. Если вот вы, допустим, если с семьей развивать, к примеру, да, то вы прокачиваете основной аккаунт. Потом начинаете заниматься другим аккаунтом. Не рекомендуется сразу два. Понимаете, да? Нет, но все равно... Тоже, да. тоже, тоже а можно распространять. Да. Там, там, -то, -то там уже требуется один какой-то, как называется, что-то там... Там уже платят, по-моему, за активность там 80 Разговор 90, про автошип. Значит, э, значит, смотрите, разговор про автошип. Если вы развиваете один аккаунт, вы делаете автошип. Как, только тогда, когда вы начинаете развивать другой аккаунт, вы делаете автошип, но у вас уже это нога прокачана по максимуму, и тут уже щелкают баллы, добавляются с космической скоростью. Как только вы принимаете решение это развивать, все, здесь поддерживаете активность. Ну, на автошипе плюс, выставляете активность здесь. Просто когда ты математику делал по минусам, Да. Ну, вот, минус 250, 250 и 35. Да. Но активность автошифта придется. Активность по-любому здесь всегда у нас. Если мы входим в ну, бизнес, на этом аккаунте у нас всегда активность. Всегда активность. Получается, треугольником зашли месяц активность. За счет того, что второй открыли два месяца активность. Да? Нет, нет, нет, нет, нет. Вы сначала здесь активность. То есть, ваш аккаунт этот активен до тех пор, пока вы не начали развивать следующий. Здесь не нужно пока активность поддерживать. То есть здесь Понятно, вы просто ставите на... пакеты. Это тот же самый автошип, это же тоже Только на одном автошипе? Да. Только на одном. То есть он, он у нас так и так ставится. Если мы в бизнес ходим, он так и так ставится. Да, но в математике мы здесь это не учитываем. А, он он не у нас так это... и так ставится и сейчас, и тогда. Автошип сейчас тогда, код, и, а, он, так. Он, он, он так и так есть. То есть он ничего не меняет, он так и так есть. Но бинар увеличивается от 50 до 80%. То есть на правую ногу, сейчас, условно говоря, мы не ставим автошип, он просто идет как стоящий аккаунт до тех пор, пока у нас не будет прокачена своя нога. Когда будет прокачиваться нога, тогда может там включать автошип и Конечно, да. Как только вы начинаете развивать э, другой треугольник, вы включаете автошип и все. То есть это здесь у вас уже щелкает. Здесь вы активируете, делаете активность, и начинаете развивать. Я отвечаю на вопрос. Да, по сравнению с увеличением дохода 35, от 50 до 80 процентов, да, если сравнивать. Угу. А ну, бизнес за топливом, невероятно. То есть он по-любому есть. Он по-любому есть. И вы его начинаете делать тогда, когда начинаете день... прокачивать этот аккаунт следующий. То есть тут ничего не меняется, он по-любому у вас есть. Дмитрий, да. а если э, берем этот треугольник, да. у, не, у него, например, треугольник, а теперь под, под меня же не будет сразу треугольник, значит надо опять как бы. Смотрите, если вы развиваете, э, если вы развиваете. Если вы развиваете один аккаунт, то один треугольник. Если вы.. То есть. Кто у вас в бизнесе? Если, допустим, Дмитрий в бизнесе, треугольник. Если Дмитрий и Катер в бизнесе, два треугольника. Если вы в бизнесе на одном аккаунте вдвоем, один треугольник. Mm -hmm. Значит, а эти как бы, ножки стоят, оба уже да да, да, да, но вот да. Людей да. Но, но, но обычно, если семья если входит люди, если в, в бизнес, в память, обычно, если семья входит в бизнес, то... Понимаете, в чем дело? Общими усилиями, то есть вы можете аккаунт сделать на двоих и прокачать вдвоем один аккаунт, потом дальше вдвоем прокачать другой аккаунт. То есть это легче. Угу. Потому, что, это будет... потому что GNS можно поставить, что два человека могут полноценно пользоваться. Угу. Но если будет уже под ногами самым следующим, как бы не, не моя нога, не я там, где стою, но под вот меня. Там уже должно пойти сразу две ножки, да? А... Кадры хотел объяснить, что если, допустим, верхний работает, второй включен и пошла левая нога дальше, да, то Перь они это... будут на обе капать, а не на одну. Они то, будут, они будут прокачивать оба спасти. Да, да. Чуши. Они будут прокачивать оба. Поэтому два автошипа и... То есть... Э, ну да Тогда если вы сразу два, тогда два автошипа. Если вы два. Потому что это как два разных человека. Но если mm -hmm. вы делаете, допустим, вдвоем бизнес, то рекомендуется все-таки сначала один аккаунт, потом другой аккаунт. Энергия распыляется. Энергия распыляется. Если в одну семью идут деньги, то, то да, да, важно... Важно прокачать один и потом за другой браться. Еще раз объясни, а пожалуйста, условия. То есть если создавать тот же самый треугольник то для того, чтобы другой аккаунт был ну, какие там, должны быть условия другой почтовый адрес, другое имя, другой телефон, другой email. Абсолютно, да. То есть тоже искать другой ну, почтовый адрес, другой email, другой почтовый адрес, другой email, другое имя, другой телефон. Да. А могут быть а, прикольные люди. Адрес, адрес может быть и тот. Нет, а адрес разный, по правилам компании, если, если вы живете в доме, поставьте там квартиру 1, квартиру 2, например. А когда вы будете по заказывать, то уже закажете на тот адрес, который вам нужен. Да. на регистрацию. Хорошо, Дим, еще вопрос я. Да. Если, допустим, открывать на стареньких да. уже людей, да, там бабушки, да. дедушки, которые зовут, если они умирают, и для легких, конечно. Ну, наследство, наследственное. Да, это, это все предусмотрено, да, есть, да там. Ну, вот это... У американцев всегда все предусмотрено на все случаи жизни. Да. Просто либо это дарственное, э, наследство, будет, если это по местным законам совершать. И также, допустим, продавать, да, этот аккаунт? А продавать просто заявление в компанию. Угу. Можно уточнить по поводу вашего вопроса, если, допустим, ну да, если второй человек пользуется, все равно там либо дарственное, либо наслед, наслед, наследование. Э, наследование, потому что дарственное не получится, потому что дарственное значит переоформление аккаунта в сегодняшнее время. Угу. А если там вдруг что происходит, это наследство. Угу. Хорошо, вопросы еще? Хорошо. Все, всем спасибо.